Вот, собственно, новый выпуск новостей в этот раз за февраль. Месяц вышел интересным, поэтому сейчас все расскажу и не буду тянуть. Разработчики дистрибутива PopOS показали новые скриншоты своей новой оболочки под названием Космик. Эта оболочка не основывается на каких-то других оболочках и разрабатывается с нуля. В целом, судя по скриншотам, ясно, что оболочка до сих пор находится в начальном состоянии, и даже приблизительно неизвестно, когда ее выпустят. Ведь среди скриншотов показали только настройки. Показали еще один скриншот, где тоже были настройки. Но уже с рабочим столом он выглядит точно так же, как и сейчас в OS нет каких-то радикальных перемен. Но у меня постоянно есть какое-то ощущение, что разработчики хотят воссоздать оболочку Гном, ведь есть много визуальных взаимствований. Но да ладно, главное, чтобы оболочка в итоге вышла хорошей. Вышла седьмая версия Elementary OS. У меня на анале уже есть обзор на нее. Если коротко описать этот релиз, то он в основном состоит из технических улучшений. Разработчики переписали оболочку на четвертую версию инструментария GTK. Некоторые приложения получили адаптивность и мелкие полировки в интерфейсе. В общем, тут мало чего интересного как для крупного релиза. Также вышла пятая версия Endless OS, на моем канале вроде бы не говорилось о данной системе ранее. Есть, кстати, один забавный момент, что Cassidy Blade – это основатель Elementary OS, который ушел из проекта Elementary. Он же как раз перешел работать в компанию, которая и разрабатывает Endless OS. Данный дистрибутив довольно уникальный, как с технической части, так и в целом среди других Linux-дистрибутивов. Его рабочий стол больше напоминает что-то для мобильных устройств. Для приложений тут используется исключительно только формат Flatpak. Сам дистрибутив использует оболочку Gnome, но очень сильно переработанную. По сути, если рассказывать о том, что нового в пятой версии, то внешний вид системы стал больше походить на стандартный Gnome. Теперь тут так же, как и в чистом Gnome. Сверху есть панель и снизу док. В предыдущих версиях использовалась какая-то панель снизу по типу как в Инде. В общем, вот. По сути, это все, что тут заметно поменяли. Компания Canonical, которая разрабатывает Ubuntu, объявила, что отныне все официальные редакции Ubuntu, которые курируются компанией Canonical, больше не будут иметь из коробки предустановленный флат ну пак. Как говорят Canonical, это было сделано для того, чтобы не предоставлять альтернатив и тем самым не запутывать пользователей, ну а также очень много расписывали о том, какой их собственный формат Snap замечательный и самый лучший, что они хотят, чтобы был только один источник для получения приложений и все в таком роде. Если кто не знает, то компания Canonical разрабатывает формат приложений Snap, который является конкурентом более популярному формату Flatpak, у которого много поклонников, и в последнее время набирает популярность дистрибутивы которые используют исключительно только формат Flatpak. Один из примеров – это Steam OS, которая используется в Steam Deck. Оба формата особенно тем, что они умеют работать сразу на всех дистрибутивах и облегчают жизнь как пользователям, так и разработчикам приложений. Но ситуация забавна тем, что формат Snap использует по сути только Ubuntu, остальные дистрибутивы предпочитают Flatpak. И даже дистрибутивы из семейства Ubuntu, которые курируются компанией Canonical, тоже поддерживают, точнее уже надо говорить поддерживали формат Flatpak. Понятное дело, что Canonical делают такие действия, чтобы попытаться снизить популярность Flatpak. Самое забавное, что в этом видео есть немало хороших новостей, связанных с Flatpak, поэтому злой план компании Canonical может не сработать. Вышла плазма 5.27, полный обзор на эту версию у меня уже есть. Покороче, в этом релизе добавили окно приветствия после установки системы, расширили возможности тайлинга. В настройки добавили управление разрешениями для Flatpak приложений. И еще доработали магазин приложений Discovery. Ой, точнее, Discover. Теперь он более удобный. Разработчики дистрибутива Fedora объявили, что в 38-й версии Fedora больше не будет фильтрации приложений из магазина FlatHub. То есть, теперь при включении репозитория FlatHub в настройках он больше не будет ограниченным. Решение в целом адекватное. Но лучше бы разработчики наконец-то такие использовали FlatHub по умолчанию вместо своего репозитория. Тут я начну уже следующую новость, что в бета-версии FlatHub активно начали появляться подтвержденные приложения. Если кто не знает, то подтвержденные приложения это те, что публикуются оригинальными разработчиками или публикуются третьей стороной с одобрением оригинального разработчика. У подтвержденных приложений есть галочка и среди подтвержденных уже есть немало известных приложений. Так вот, возвращаясь к предыдущей новости насчет Федоры, по этой причине было бы лучше, чтобы в Fedore FlatHub был включен по умолчанию, вместо того, чтобы разработчики Федоры использовали свой собственный Flatpak репозиторий. Лично я больше доверяю оригинальным разработчикам. Тем более, некоторые приложения из федоровского репозитория уже получили галочку в FlatHub. А значит, аргументы разработчиков Fedora насчет того, что в их репозитории приложения, проверенные и точно безопасные, уже не так актуальны. Ведь подтвержденным приложением FlatHub доверие куда больше. У магазина приложений FlatHub теперь новый логотип. Выглядит он вот так. Многие люди начали обсуждать этот логотип критиковать его, ведь поначалу было совсем не ясно, что там изображено. И многие начали выдвигать свои версии, было довольно забавно это читать. Кому-то это напоминает кнопки PlayStation, кто-то видит человека, поющего в микрофон, другие утверждали, что это человек, смотрящий старый монитор или фотоаппарат. Еще помню, кто-то говорил, что это доктор, проверяющий ухо пациента. Многие еще говорили, что это могут быть кнопки интерфейса приложений. Но я сейчас скажу, что этот логотип значит на самом деле. Ведь один из дизайнеров Gnome, Якоб Стайнер, дал объяснение. Символы круга, квадрата и треугольника олицетворяют значки приложений. А символ плюса, его значение трактуется так, что в ближайшее время появятся новые приложения, или это приглашение для разработчиков, что они могут опубликовать свои приложения. KDE совместно с Gnome могут получить грант, в размере 100к долларов для развития магазина приложений FlatHub. Они отправили запрос на так называемый посев зерна какой-то организации под названием Plain Text Group. Они занимаются тем, что дают гранты open-source проектам, чтобы в дальнейшем они могли самостоятельно себя содержать и финансировать свое развитие. В том письме KDE и Gnome написали о своих планах и стратегии насчет развития FlatHub. По сути, им нужны деньги на этот год, чтобы продолжить реализацию пожертвований и платных приложений FlatHub. Также KDE и GNOME создадут новую компанию под названием FlatHub LLC для владения и управления сервисом. Ведь что GNOME, что KDE – это некоммерческие организации, поэтому им и нужна новая компания, которая с юридической точки зрения имеет право заниматься чем-то коммерческим. Еще они в письме делали особый акцент на то, что Snap Store от Canonical – это их крупнейший конкурент. Как по мне, тут уже проявляется лицемерие со стороны KDE, ведь в их собственной операционной системе KDE Neon из коробки предустановлен и включен Snap. Причем вы даже не сможете отключить его в настройках, как видите, а это значит, что они поддерживают своего крупнейшего конкурента. И по сути, они предают гном в общем деле. Месяц в целом вышел интересным, можно сюда еще приплести рубрику «Немного о Gnome». Например, вышла бета-версия Gnome 44. Рассказывать я о ней не буду, так как в разработке полноценный обзор. Еще могу сказать, что к Gnome Cycle присоединилось уже 50 приложений. Если кто не знает, то Gnome Cycle – это инициатива по поддержке разработчиков приложений для экосистемы Gnome. Из недавно присоединившихся приложений – это Chess Clock или в переводе «Шахматные часы», думаю по названию ясно для чего это приложение. Приложение для прочтения манги, комику. И «Айдропер» – это приложение для копирования цвета с экрана и генерации цветовых палитр. Это приложение, кстати, получило новый значок, который выглядит куда красивее старого варианта. Также в ближайшее время к «Гном Сайкл» скорее всего присоединится приложение Elastic. Это приложение вышло в этом месяце. Его разрабатывает один из разработчиков Гном и библиотеки Адвайта. Собственная ластик, предназначена для создания анимаций и экспорта их в виде кода, который потом можно добавить в приложение. Думаю, многим будет это интересно, что началась работа по добавлению Вейланд-драйвера в Вайн. То есть, с этим драйвером Вайн будет нативно работать на графическом сервере Wayland. На данный момент, Vine доступен только для устарелого графического сервера X11, который большинство дистрибутивов давно перестали использовать по умолчанию. И на системах, использующих Veyland, Вайн работает через дополнительную прослойку x которая эмулирует X11. А вот с этим Veyland-драйвером для Вайн все будет работать нативно. Еще очевидно, что увеличится производительность, пропадут задержки и все в таком роде. То есть, это очень важная штука. Как пишет автор, внедрение Вейланд-драйвера в Вайн будет происходить поэтапно и этих этапов будет много, так как Вайн это очень крупный проект и так будет проще ничего не сломать. Конечно, мне интересно, когда этот Вейланд-драйвер полностью внедрят в Вайн, так как похоже на то, что это может занять много времени. Но я думаю, что Valve помогут с этим, так как этот вейланд увеличивает производительность в играх. Вы слышали о таком приложении, как Voice AI? Оно позволяет менять голос в реальном времени. Вот короче пример с Илоном Маском. Uh, so this. anime girl voice, which is kinda nice. Собственно, прикол в том, что, как оказалось, разработчики Voice AI нарушили лицензию GPL. Они использовали в своей программе такие проекты, как LibCrypt с лицензией GPL 2 версии и ProAd, которая имеет лицензию GPL третьей версии. Человек, который обнаружил это, говорил, что писал разработчикам, чтобы они дали ему весь исходный код VoiceAI, основываясь на том, что они использовали код проекта под лицензией GPL3. А по правилам этой лицензии, GPL3 совместима только с GPL3, то есть ее нельзя использовать внутри проприетарных проектов, как например это с GPL второй версии. Если кто-то использовал код, лицензированный под GPL третьей версии, то значит и его проект должен быть с лицензией GPL 3 версии. Но разработчики забанили его в Дискорде и игнорируют его письма. Позже, в последних обновлениях Voice.ai, разработчики удалили коды проектов ProEat и LeapCrypt. Последняя версия, где все еще используется их код, это версия 01.25.1. Поэтому разработчики Voice.ai все еще обязаны открыть исходный код именно этой версии. Также, это уже обращение к зрителям, что не игнорируйте эту ситуацию, особенно если вы любите Open Source. Расскажите об этом в различных сообществах, в чатах каких-нибудь, друзьям, может еще вы новости пишете, или какой-то еще контент создаете, можете тоже рассказать. Короче, нужно чтобы как больше людей узнали о том, какие разработчики Voice.ai, перерасыванные сукопы и воры, чтоб они сдохли гниды вшивые. Еще не забывайте о сервере Voice.ai на Дискорде, можно там постоянно писать, чтобы они открыли код. Хотя, скорее всего, они, как всегда, будут за это всех банить. Не забывайте там отписываться от канала, ставить дизлайки и по-другому помогать продвижению канала. Коничева, или точнее, саюнара.